Добрый день уважаемые посетители нашего канала завода Плазблок На сегодняшний день завод Плазблок изготавливает все строительные материалы Из полистирол бетона для строительства дома Такие как стандартные стеновые и перегородочные блоки Стеновые панели нагабаритные блоки, так называемые мегаблоки для ускоренного строительства А также лотки для армопояса Вентканалы гримычки над окнами, над дверями и, конечно же, плиты перекрытия и плиты покрытия и все это необходимо для строительства дома но сегодня я хочу предоставить новый шедевр в исполнении завода Пластблок это монолитное готовое строение вот для строительства этого дома вот все перечисленные строительные материалы не нужны нужна только опаловка арматура и товарный раствор полистирол бетон И все это изготовлено монолитно. То есть полы, стены и потолок. И обратите внимание, что потолок у нас имеет уклон. А, то есть разуклонка такая есть. Это для того, чтобы не делать традиционную деревянную кровлю, а достаточно ее гидроизолировать и, пожалуйста, такое строение готово. Преимущество такого дома? Ну, не дома, а вот такого строения, да? В том, что оно изготавливается прямо на заводе. А это значит, что строители не нужны. Имеются петли на потолке. Можно с помощью крана погрузить в машину и увезти куда угодно. Фундамент для такого монолитного строения не нужен, потому что это единый монолит. Достаточно лишь ровная поверхность и он будет стоять. Раз это полистирол-бетон, он не горит, не гниет и прослужит более 100 лет. Ну и конечно же толщина пола, стены и потолка достаточно чтобы на не утеплять. Нужно лишь заштукатурить внутри и снаружи, вставить окно и дверь и пожалуйста, строение готово. На данный момент это монолитное строение будет служить теплым благоустроенным санузлом а также можно использовать как душевую кабинку бытовку пост охраны ну, также можно изготовить теплый э, скажем теплый вольер для собак ну и так далее подобные такие э, маленькие строения ну и конечно же таким же способом э, с помощью опалки, арматуры и товарного полистиром бетона можно лить дома и коттеджи то есть и преимущество таких домов будет в том что не будет ни единого шва то есть это будет единый монолит ну и конечно же раз это только раствор полистирол бетона то не нужно ждать изготовления блоков стеновых, лодков перевычек, перекрытий и так далее то есть раствор полистирол бетона с завода отпускается каждый день и в любое время в общем-то года но э, также не нужно привязываться к заводу То есть от завода раствор полистирол Можно увезти ну, максимум на 100 километров да? А дальше как? Вот для этих целей есть у нас сухая полистирол смесь С помощью которой, в общем-то, можно строить монолитным способом Дома и коттеджи практически в любом конце нашей планеты По всем вопросам обращайтесь на наш сайт www.plastblog.ru можно позвонить нашим менеджерам по телефону 8 343 288 52 91, а также смотрите все новости в соцсетях.